Харе Кришна, приветствую на канале Шарабара. В прошлом видео про индуизм мы разобрали, что же такое демоны и чутища в данной религии. Теперь же непосредственно посмотрим на них Апсара. Когда боги пахтали первоначальный молочный океан, одним из самых полезных результатов всего занятия было появление весьма соблазнительных красот. Их назвали абсарами, что значит «вышедшая из воды», «движущаяся вода» или «движение в воде». Сделали их ответственными за земные воды, реки, ручьи и, кстати, еще за деревья. Это своего рода дриады, русалки или нимфы. Как оказалось, первоначальный божественный наказ присматривать за плодородием Апсары поняли по-своему, став культивировать навыки любовных направлений. Скажем так, песни, танцы, музыка. По итогу, боги положительно восприняли профессионализм Апсар. Апсар в этой области Индра забрал свое небесное царство Индра-Локу. Впрочем, забрал, видимо, не всех. Часть Апсар осталась выполнять роль русалок Дриад. Их стали называть Лаукика, Мирские. Те, которые удостоились вознесения в интрологу, стали называться Дайвика, божественные, которые могли перемещаться по воздуху, насылать проклятие или любовное безумие, менять облик по своему желанию. А их маленькие слабости, любовь к азартным играм и вину, сделали двор Индры только более привлекательным как для гостей, так и для павших героев. Акерри. Это существо впервые появляется в европейских описаниях в статистическом очерке Джорджа Уильяма Трайла, первого управляющего североиндийской провинцией Кумаон после ее аннексии в Великобритании в 1815 году. Данный очерк был опубликован не позднее 1828 года. В ней автор рассматривает поверье касательно этого существа и оптические иллюзии, которые могли повлиять на происхождение этих существ. Ачери, Акерии или Фейри еще, это призраки молодых детей женского пола. Они живут на верхушках гор, но спускаются с закатом солнца, чтобы повеселиться в более удобных местах. Попасть в их процессию в это время смертельно, так как они наказывают такие вмешательства смертью. Иногда они обижают тех, кто пересекает места их жительства во время дня. Особенно женщин, у которых часть их одежды красного цвета, так как испытывают особую неприязнь к нему. Когда девочки заболевают, то это немедленно приписывается Акерии, которая, как считается, насылается заклинание или тень на ребенка, чтобы он потом присоединился к таким, как они. Оптические иллюзии или тени, которые можно видеть в горных странах, иногда можно видеть в горах и этой провинции, которые соответствующим образом отмечаются как излюбленные пристанища Акерии, или как шествие слонов или лошадей и тому подобное, которые иногда видны на вершинах гор, тоже приписываются описываются этим сверхъестественным существам. Холм напротив Сринагара особенно известен в этом отношении. Процессия теней, движущихся время от времени по его склонам, видна на протяжении нескольких минут, и, как следствие, наблюдается целым рядом жителей этого города. Теория, объясняющая подобные иллюзии в других местах, особенно применима здесь, так как вышеназначенные тени всегда видны в одно и то же время, а именно, когда солнце скрывается за горизонтом. Гандхарвы. Это группа полубогов. В Ригведе обычно упоминается только один Гандхарва, хранитель Сомы. Иногда отождествляемый с Сомой супруг Апсары, женщины-вод. От Гандхарвов и Апсар рождаются первопредки людей, близнецы Яма и Ями. В той же Ригведе Гандхарва, пребывающий в верхнем небе, ассоциируется с солнцем и солнечным светом. В послеведической мифологии функции Гандхарвов частично меняются. Их изначальная связь с солнечным светом сохраняется лишь в эпитете, блеском подобное солнцу. Как и другие полубоги, они могут быть враждебны людям, тому, кто увидит в воздухе призрачный город Гандхарвов. То есть, Моргану или Бираж, грозит несчастье или гибель. Различно трактуется происхождение ганхарвов. Согласно Вишну Пуране, они возникли из тела Брахмы, когда однажды он пел. Хариванша называет их отцом внука Брахмы Кашьяпу, а их матерями – дочерей Дакши. Гаруда – царь птиц сын мудреца Кашьяпа и богини Ночи Дакши, издовое животное – вишну. Когда Гаруда родился, боги, ослепленные сиянием его тела, приняли его за Агни, бога солнца, и восславили как олицетворение солнца. Гаруда враждовался змеями-нагами, пожирателем которых являлся. У Гаруда был сын Сампати, в эпосе Рамаяна, сражавшийся вместе с Рамой. Создание мифологического образа Гаруды, родственного с другими подобными персонажами, относится к индийскому средневековью. Древнейшими памятниками, в которых упомянут Гаруда, являются буддийские сутры, созданные около 5-4 столетий до нашей эры. Наги в индуистской мифологии это полубожественные существа со змейным туловищем и одной или несколькими человеческими головами. Дети Кадру, жены мудреца Кашьяпы. Наги постоянно враждовали с птицами и их царем Гарудой, рожденным другой женой Кашьяпы, Винатой. Наги являлись владыками подземного мира – Паталы, где находилась их столица – Хогавати, и где они стерегли несметные сокровища земли. Нагов почитали как мудрецов и магов, способных оживлять мертвых и менять свое обличье. Наги, приняв человеческий облик, жили среди людей, причем их женщины – Нагини. Нагинки. Неважно. Славящиеся своей красотой, нередко становились женами смертных царей и героев. Среди царей нагов наиболее известен тысячеголовый змей Шеша, поддерживающий землю. Один из мифов повествует, как наги получили бессмертие, отведав Амриты, и почему их языки растворились Им пришлось слизывать Амриту с острых травинок куши. Хариньякша Демон Асура – сын матери великанов и демонов Дити и мудреца Кашьяпы, внук Дакши. С юношеских лет Хариньякша обладал большой силой от Дити. Стал представлять угрозу для мирового порядка. Он со своей палицей атаковал Сваргу, заставляя божеств с горы Меру бежать в страхе и панике. Однажды, чтобы доказать богам свою мощь, Хариньякша спрятал землю на дне мирового океана. Вишну, выполняя просьбу богов Брахмы, Шивы и Индры, воплотился в аватар Вараху и спустился на дно океана, чтобы вернуть землю. Хариньякша преградил ему путь, и Вишну Варахе пришлось с ним сражаться. Битва длилась тысячу лет, и демон Асура в конце концов был повержен. По другому источнику индуистской мифологии, Варуна предложил Хариньякше сразиться с Вишну, но демон Асура никак не мог найти бога. В это время океан поглотил землю, выполняя просьбу богов вишну воплотился в араху вепря чтобы вырыть клыками землю с морского дна хреньякша узнав в вепре вишну бросил ему вызов на битву в которой и погиб у этого демона Асуры был старший брат Хариньяка Шипу, о котором поговорим позднее. Так вот, по одному из пуранических мифов, эти два брата демона вследствие проклятия четырех кумар являются перерождением Джая и Ваджая, двоих слуг Вишну на Вайкунтхе, которые оскорбили великих мудрецов. Примечание. Сварга в индийской мифологии – небо Индры, место пребывания божеств и блаженных смертных. Согласно индийской мифологической космографии, Сварга находится на горе Меру. Харинья Кашипу, демона Сура, сын матери великанов и демонов, дети и мудреца Кашьяпы, был царем Дайтеев в пуранических писаниях индуизма. Его младший брат Хариньякша был убит Варахой, аватарой Вишну. Решив отомстить за Харинья Кашипу, чтобы обрести магические силы, стал совершать суровую аскезу и поклоняться Творцу Вселенной Брахме. Согласно пураническим эпическим поэмам, получив благословение Брахмы, Хариньякашипу стал практически неуязвим. Вместе с тем он стал высокомерным и стал требовать, чтобы все преклонялись ему как высшему богу и подносили богатые дары. Собственно и его имя Хариньякашипу буквально переводится с санскрита как «одеты в золото». И момент, я случайно говорил Хариньякашипу, а он Хираньякашипу. Прошу прощения. Дальше будет правильно. Так вот. Хирания это золото, а Кашипу – мягкая ткань. То есть, это тот, кто любит богатство. История Хирания Кашипу состоит из трех частей. Первая связана с проклятием четырех Кумар, для Джая и Виджая, привратников на Вайкунтхе, которые оскорбили великих мудрецов Кумар. Делаем вид, что понимаем. Это проклятие заставляет их переродиться, как сыновей-дети. Дайте в Хирания Кашипу и Хираньякша. Вторая часть посвящена покаянию Херонякашипу, чтобы умилостивить Брахму и получить от него благословение. Третья же часть посвящена стремлению Херонякашипу убить своего сына Прохладу за то, что тот поклонялся Вишну. Хранитель мироздания Вишну воплотился в своего четвертого аватара Нарасимху, который явился в образе получеловека полу льва и разорвал этого демона и царя Дайтеев на части. Макара. Животная рыба. Согласно легенде, один мудрец выпил весь океан. Стало видно, что возле одной горы прилепилось множество существ, наполовину напоминавших животных, наполовину рыб. Их прозвали Макара. Эти существа рыли пещеры, в которых хранились сокровища. Хаягрива. Человек-лошадь. Тело это существо имеет человеческое, а вот голову лошадиную. И на этом, думаю, можно заканчивать. Понятно, разумеется, демоновых чудищ в индуизме, как и в любой другой мифологии, очень-очень много. Разбирать их всех и ломать себе язык, честно, великого желания не испытываю, скажем так. Поэтому такое вот коротенькое видео сегодня сделали. На всем же позвольте откланяться, ставь мне пиши, подписывайся, делись, жмякай, брякай, все как обычно, а я пока пойду. Счастливо!